Ну как тебе, Жень? А, что, да. что, снимаешь? а это перископ. А, тебя да. даже субботу может увидеть. Сидаем, ребят, он <связь> а, Цыплаков тебя смотрит. Скажи ему привет. Цеплаков привет. Горись. Хорош, хорош, хорош. <связь> Митяй, мы горим 5-0, если что. А горит, горит. Пиздит Митяй, 5-0 еще. Еще. Бля, Мишин не принял. Я принял. Блядь, вот Леша, это пиздец. На космона. Ну, ну, забивай! Ай! смотри, смотри. Ай! смотри. Родригес, извини сюда. Там, там, там, там, там, будь. Вот с игроком, да. Миш, твой! Э, догоняй, догоняй! Хорошо, фурл, отлично! Да, держи. Пошел, пошел, пошел Хорош. Спасибо, да, да.